друзья привет вы на канале самовар сегодня самом видео я вам расскажу как очистить историю браузера microsoft edge заходим в браузер microsoft edge Вот у нас открылся нажимаем вот на три точечки справа выбираем настройки У нас открываются параметры. Переходим в вкладочку «Конфиденциальность поиск и службы». Выбираем «Удалить данные о просмотре веб-страниц». Нажимаем «Выбрать элементы для удаления». Здесь мы можем выбрать, что нам удалить. Журнал браузер, журнал скачивания, файлы куки, кэширования, пароли. Здесь можно выбрать... Удаление за последний час, 24 часа, 7 дней, недели. Ну, выбираем все время. Нажимаем удалить. И у нас происходит очистка истории браузера. Соответственно, закрываем. И у нас все чисто. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока.